Всем добрый вечер. Сегодня мы снова поговорим о Warframe, а именно Возрождение Prime, Valkyria Prime и Сарина Prime. Сарина Prime и Valkyria Prime высвобождают токсин и свирепость в Возрождении Prime. Ядовитые дикие Warframe и Сарина Prime и Valkyria Prime входят в Возрождение Prime. В качестве следующей ротации Prime Возрождения вы можете обменять Айю на Варзию DAX, чтобы получить реликвии, содержащие эти мощные Prime Warframe и оружие, или получить мгновенный доступ с Королевской Айя в течение ограниченного времени. Ну вы знаете, обычную Айю может любой игрок получить, а Королевскую... это не любой может получить, а кто за донат Королевская Айя получается... Но, возможно, это событие закончено, и это, возможно, касается тех, у кого есть королевская АИ. А, возможно, на самом деле все равно можно ее покупать королевскую Айю, а обычную Айю получать обычным способом. Но это то, что мне известно. А возрождение Prime раньше был Prime доступа, теперь возрождение Prime. Но это, как я понимаю, а на этом у нас все.